Я думаю, что всех устроил. Вот. Еще. <кожно> нужно ли избавляться от биоты? Вот такой вопрос, так как у нас про биоту, ой, сколько мы говорим. Mm -hmm. mm -hmm. а, нужно ли избавляться от биоты? А, ребят, я все-таки, наверное, за то, что чтобы прорабатывать голову, потому что если у вас голова не проработана,